Увеличить Как это делается? Как это делается классика? Если клиент уже с вами работает, да, вы ему говорите, вы мотивашка какая-то. А давайте, а вы не хотите, давайте, а почему вы не хотите два раза больше привезти товар? Ему будет дешевле, если он два раза больше И прощит, и говорить ему экономию. А он такой говорит, да не, не надо, не надо. А другой такой говорит, блин, точно. И я ему задаю вопрос, давайте если вы в два раза больше, а если в четыре раза больше вы привезете товара, насколько вы тогда при продаже выиграете, сколько больше вы заработаете? В стране все нестабильно. Окей, а если в два раза больше? Mm -hmm. То -то -то. Найдите мне конфету, почему я должен это сделать. Mm -hmm. Не просто типа, знаете, давайте за 400 баксов вы привезем. Чего, блин? Да? Ну, что за бред? Говорит, да нет, мне не нужно столько товара. А вашим друзьям? А вашим партнерам по бизнесу? И он такой, точно, я, -то я на кардачах, если я там возьму того-то, -того, того больше. Миш, да, да, кстати, сейчас подождите Мишу, спрашиваю. Миш, тебе не надо, там надо. Сделайте как-то консолидированный, да? Да, да. Консолидированный заказ. Выгодно? Выгодно. Предложите. Просто предложите. И это должно быть в чек Пунктом. предложить увеличить больше